Добрый день, дорогие друзья! 28 апреля вступил в силу закон о финмониторинге. У граждан уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции переводе денег. Я, в свою очередь, подготовил для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытался охватить все сферы жизни рядового гражданина. Хочу сразу успокоить. Закон существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Закон не меняет обычные операции граждан. Принимался он для того, чтобы испортить жизнь схемщиков, а не усложнить жизнь простым людям. Эти изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходной период. В случае нарушений национальный банк гарантирует адекватное отношение и понимание. Ну, это, это мы посмотрим, как национальный банк прогарантирует это адекватное отношение. И давайте изучим вопросы и ответы. Вот Начнем с самого простого. Что теперь с оплатой коммуналки? Вот ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей. Следующий вопрос: хочу перевести родственнику 10 тысяч гривен с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения? Нет, никаких ограничений, изменений для перевода с карты на карту нет. Свободно переводите 10 тысяч гривен, так как и 25 тысяч гривен, если они у вас есть в пределах сумм, разрешенных банком. В банке уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный клиент. А если у меня 10 тысяч гривен наличными, как лучше передать и нужна ли дополнительная проверка? Сделать эту операцию можно в отделении банка. Для этого потребуется паспорт. Другой способ – перевод через терминалы самообслуживания. Банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тысяч гривен, и на 20 тысяч гривен. Если же такого считывателя нет и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5000 гривен. У тех финансовых компаний, которые не оборудовали терминалы считывателями, будет время это сделать. До конца года. Ну, такие вот дела. Поэтому нужно в те терминалы, где есть считыватель, такая там зелененькая штучка, наверное. А, нет, там карта такая, туда карту вставляешь и тебя идентифицируют сначала. Ну, в приватбанке такой есть. А как попол пополнению кредитки через терминал? Аналогично до 5000 гривен идентификации от 5 в отделении или через терминалы, что технологически может обеспечить проверку плательщика. Следующий вопрос. Я арендую квартиру за 10 тысяч гривен в месяц. Раньше я переводил эти деньги владельцы квартиры на карту. Теперь мне нужно дробить платеж. Дробить платежи в части не требуется. Для переводов с карты на карту закон ничего не меняет. Если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит. Если он установлен на уровне 5000 гривен, тем более вы провести не сможете. Такие дела. Если я дважды переведу по 5000 гривен на карту, ее заблокируют? Нет. Это рисковая операция. Одиночные переводы на 10 или 20 тысяч гривен не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств нет. Закон о финмониторинге о другом. банке фокусироваться на самых высоких зонах риска операциях свыше 400 тысяч гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговли овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай. Ну вот, имейте в виду. Следующий вопрос. Покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тысяч гривен. Какие здесь подводные камни? Ну, какие? Следует отметить, что если платите картой, то ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, ну, например, новой почтой, а оплата наложенным платежом, то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас наличные документы. Вот, но если курьер приедет от магазина, то, то вряд ли. Хотя тоже, в принципе, может попросить для удостовериться, что он туда доставил этот товар. Ну, такое, ничего нового, скажем. Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты? Вы уже идентифицированы как клиент. Если у вас есть валютный счет в банке, никаких лимитов и ограничений законом о а финмониторинге не установлено. Ну, логично. Следующий вопрос. Хочу передать 10 тысяч гривен международной системой перевода. Например, это Western Union. Нужна идентификация. Да, нужна. При осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж. Например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам. Ну, тоже особо ничего не изменилось. Для тех, кто получал такие платежи. То же самое было. Приходишь с паспортом, получаешь платеж, называешь счетом кодовое слово. Все. Следующее. Иду в отделение банка. Сделать перевод на 100 тысяч гривен или открывать депозит на 150 тысяч гривен. Взял паспорт. Справка о доходах нужна? Это больше всего, кстати, беспокоит людей. Нет, не нужна. Клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на до пороговой суммы. Подтверждать происхождение средств надо только во время больших операций, более 400 тысяч гривен. Подход к изучению источников происхождения не изменился. Вот, в принципе, как и было. Вот. И даже еще порог увеличился от 150 тысяч, стал в 400 тысяч гривен. Вот. Следующий. А если перевод на 500 тысяч гривен, а источников происхождения нет, заблокируют счет, а средства на нем заморозят, Банк не блокирует безосновательно счета клиента, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же, когда открывали счет, то есть заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы, банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него. Согласитесь, странно, если студент ежемесячно получает стипендию 1 тысячу руин. А потом покупает квартиру за миллион гривен. Конечно, будет странно. В то же время абсолютно нормальный это будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов. Ну, как правило, это все на уровне банков было. Они могут поднять вой и заявить финомониторинг, а могут просто пропустить такие платежи. В принципе, все как было и раньше. Вот. Как пользоваться электронным кошельком? О, тут внимание. Слышал, что теперь требуется идентификация, а для пополнения мобильного счета тоже нужна. Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна, но не таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе. Проверять нужно у владельцев кошельков, которые покупают через них товары, платят за услуги. Для этого также есть время до конца года. Необходимые документы, паспорт и идентификационный код. Операции по электронным кошелькам будут лимитированными. И если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную верификацию. Ну, то есть это, наверное, имелось в виду там всякие Яндекс Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошельки и так далее. Ну, если у вас к ним привязана, я думаю, карта, то проблем не будет, опять же потому что уже совсем будет другая система, другой, другой платеж по Western Union или Visa Mastercard. Вот. То есть теперь следующий вопрос, бонусный. Если вы риэлтор или бухгалтер, если вы играете в азартные игры или вы покупаете зубруду за десятки тысяч гривен и слышали, что новый закон о финмониторинге вас заденется, но не знаете как и не имеете объяснения, объясняю. Эти вопросы компетенция других финансовых регуляторов. В частности, Министерства финансов. Но мы я лично уверен, что вскоре вы получите соответствующие разъяснения до конца года вам дадут время на проведение своей работы в соответствии с требованием закона. Потому что, ну, вот сейчас из любой трубы кричат: что вот там, допустим, адвокаты сполошились: что, что как адвокатом, как быть, это новый закон, какие изменения. И теперь, что адвокат должен стучать на клиента, если там какие-то операции. Ну, пока ничего не изменилось. Вот. И, в принципе, если вот, я да, принимал участие как адвокат в сделках с недвижимостью, проверял эти сделки, сопровождал договора о купле-продаже, то, в принципе, и тоже должен был делать этот финансовый мониторинг. Но, э, смотрите, у нас, когда проходит сделка через банк, то субъектом финмониторинга был и банк, вот, и тот же нотариус. Но никто же не заметил никаких э, в процессе купли-продажи особенностей, особенных подходов э, к вам, как к покупателю, как тому, кто платит деньги, да, и там... И... Ну, ничего не, не изменилось и не изменится в связи с этим законом. Поэтому, ну, паника излишняя, вот. Если вы, какие-то еще у вас дополнительные вопросы возникли в связи с этим, можете их написать в комментариях к этому видео. Вот. Но на данный момент ничего, по сути, не изменилось. Они просто еще дополнительно прописали, в каких операциях это все происходить. Ну, вот телевизор не сможете купить, если не покажете паспорт. Ну, не знаю, насколько это проблема и насколько это усложнит вашу жизнь, я думаю, никоим образом. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, пишите вопросы, я эти вопросы собираю и по мере возможности на них отвечаю. Поэтому всего доброго!